Саня, дома? Да, да. Ой! Не залезь к тебе. Фу. Халё, майшац. Чё вчера делал? Да Сан... ты отстрогал ее. Нет. А чё она белая такая? А ты покрасил её что ли? Да ты что, по красному? Ты что, шутишь, что ли, или нет? Так прекрасно выглядит? Какая розовая, ты сколько слоев дал? Один. Нормально, чего? Пойду и посмотрю, что у тебя вид. Сейчас такое солнце. Надо снимкой сделать хоть. Фотографии. Ну, я хоть так выйду. Ой. Ну да, здесь. Блин. Да, спасибо. Да тут скользкая. Да туда еще пока дойдешь, слушай. Ну да. Да не что-то стрмно. Ну нормально, закрыта, не Да нет, я да, я лазил туда, но да. то самое. Туда пройти, я боюсь, что-то навернешься там. Думаю, нафиг надо. Да. За да, пиво сделал, Да ладно. Да как ты сделал?